Движение обратно пока не так заметно. Уезжают слабые, возвращаются сильные и предприимчивые. Переезд на природу в сельскую местность, уже, это уже становится мейнстрим, на самом деле. Потому что очень многие горожане мечтают, уже устали. Устали вот от дня сурка, устали там работа-дом, работа дом, И только отдых, какая-то жизнь, это выходные, когда они уедут там на природу или что-то такое. И уже многие захотели как бы изменить образ жизни. Жалобы на то, что в деревне скучно, у ребят вызывают смех. Посмотрите, говорят, на этих горожан, которых половину выходного дня стоят в пробках, чтобы приехать на дачу, а потом еще полдня, чтобы успеть к понедельнику в офис. А здесь дача круглый год. Кроме повседневных дел, охота, рыбалка, лыжи. Скучать просто некуда. Старенький УАЗ-буханка – это главное средство передвижения здесь. На нем и за дровами, и в магазин. Ну и, конечно, развлечение, езда по снежной целине. Весело подпрыгивая на ухабах, едем на пасеку проведать, как зимой пчелы. Здешний мед несколько раз получал призы на ярмарках. но ну, а для хозяйства он важный источник дохода. Запах отсылай? Не а. Чувствуешь? Такой кисловатый. Все, закрывай, закрывай. Угу. На вопросы о мечтах и перспективах все здесь отвечают примерно одинаково. Мечты самые простые, но для офисного кверка часто несбыточные. Чтобы дом большой был, семья крепкая, хозяйство свое, продукты натуральные, это самое главное – здоровье. Переход от недовольства городскими условиями жизни и качества магазинных продуктов к идее собственного дома и хозяйства – сегодня это тенденция, которая начинает учитываться государственными программами. Их становится все больше и больше подобного рода экопоселений. Так что, если вы знаете, вот в Государственной Думе уже... Рассматривается принятие специального закона об экопоселениях, идеи родовых поместья, идеи того, чтобы происходила как раз трансляция знаний, образа жизни через сельские поколения. А вот сейчас это все становится достаточно перспективным. Здесь моя квартира, здесь мой IT-бизнес, здесь мои две дорогие машины, которые у меня были. Здесь все вложено, все. Все здесь. Больше у меня ничего нет. Сароварни в этом подмосковном поле появилась благодаря санкциям. Предприниматель Олег Сирота решил доказать прежде всего себе, что в России можно делать сыр не хуже французского и швейцарского. Наши деды варили, вообще продавали в Швейцарии грюер. В Англии чеддер возили. Это правда есть. Это не британские ученые написали. Это и есть в шестарских учебниках истории. И даже есть списки шестарцев, которые ездили в Россию учиться, потому что была очень хорошая подготовка. О сыре Олег знает все. За опытом ездил в Европу. Главный его технолог проработал на немецкой сыроварне 20 лет. И вот решил применить свои знания в своей стране. Говорит, что самая большая проблема для сыровара в России – качество молока. Исходное сырье должно быть исключительно чистым, с определенным количеством белка. Только так можно обойтись без консервантов. Поэтому Олег хочет построить свой собственный коровник. Ну а пока старается держать марку. И покупатели голосуют за его сыры рублем. Каждое зреющая на складе головка подписано именем платеж за нее человек. Вот. <смех> вот эти головки, они уже проданы. И все сыры, которые будут сварены на сыроварне, они до апреля месяца уже распроданы. До апреля. Представляете? Очередь уже на сыр есть огромная. Сейчас такие условия для развития вот, э, сыроделия советского хозяйства есть в России, которых нет нигде в мире. В магазине люди покупают головками сыр у нас. Приезжают на сыроварню, берут головку людей. Я нигде в мире такого не видел. Стены у сыроварни стеклянные. Каждый может посмотреть, как здесь делают сыр. А в магазине, где торгует жена Олега Пелагея, висят списки покупателей с датой, когда они получат свой заказ. Это очень важный момент. Когда ты можешь потрогать результат своего труда, они ним нужны. Они а говорят, когда ты в офисе попираешь. Я счастлив. Я ни на минут не жалею. Пока бизнес только-только встает на ноги, Олег все свои деньги вкладывает в производство. Сам живет в тесной бытовке, только мечтает построить рядом с сароварней большой дом. Но возвращаться в город он уже не планирует. Здесь появляется еще главный стимул, что все это появилось, есть появляется экономических целесообразно. Здесь есть что делать? Здесь можно зарабатывать, можно. Деньги под землю, ну, деньги наша земля приносит сейчас. Любой такой бизнес – это еще и рабочие места. Так у предпринимателей из Рязанской области Сергея Наумкина на кроличьей ферме работают 15 человек. Сам он тоже городской, несколько лет был технологом на машиностроительном заводе. А сегодня отгружает в торговые сети 8-10 тонн мяса ежемесячно. Сергей считает, что сейчас ситуация для сельхозпроизводителей уникальная. Из-за низкого курса рубля и санкций рынок в их полном распоряжении. Сельского хозяйства вообще никакого отношения не имели. Просто интересно. Когда человеку что-то интересно, загорится, как говорится, ну... Было бы желание. Видеть результаты своего труда, дышать чистым воздухом, не тратить время на дорогу, а главное, не зависеть от чужой воли и обстоятельств. То есть быть хозяином своей судьбы. Об этом многие мечтают. А всех этих предпринимателей объединяет то, что они не просто мечтают, не ждут благоприятных условий, а едут на село и воплощают свои мечты в жизнь. Александр Лякин, Ирина Близнюк, Эмир Тазудинов, Арсений Байболов. «Воскресное время».